одноклубники всех приветствую. на отправке у нас очередная железная собака с мощностью двигателя 18 с половиной сил букс представлен здесь на 600 гусенице. гусеница широкая шивная скреплена жестко пнд пластинами толщиной 8 миллиметров Звездочки по желанию нашего одноклубника Павла установлены 11 на 32 Подвеска катковая, мягкая, независимая. С возможностью замены ее как на цельнорезиновые колеса, так и на подпружиненные сквизы. Букс здесь представлен с ручками с подогревом. Кнопка отдельно выведена на руль. Букс в данной комплектации представлен без реверс-редуктора. Установлена двухопорная трансмиссия вариатора, цельная плита с подмоторным основанием, цепь усиленная, дополнительно был заказан ящик в багажный отсек мотобуксировщика. И двое саней полтора метровых подшитых данный букс отправляется у нас в город оренбург буксировщик уже четвертый по счету у данных товарищей зарекомендовал себя хорошо также этот букс представлен с рамой 2 в одном. То есть, на случай, если Павел захочет установить реверс-редуктор, то ему здесь переделывать ничего не придется. То есть, все крепления под реверс, так сказать, направляющие жесткости, защита для звезды, это уже все приварено, все сделано. Также у букса выполнена покрытия с цинком. На дольше хватит лакокрасочного покрытия и защиты всех швов от эрозии и самой конструкции. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!